...возможность показать вам бизнес, который сегодня просто разрывает, наверное, все шаблоны вообще ведения бизнеса. Ведь это возможность... Она, на мой взгляд, завтра превзойдет многие другие и компании, и бизнесы. И для того, чтобы это понять, я просто попрошу вас откинуться на спинку стула или кресла, или дивана, не знаю то, зачем вы сейчас сидите, и просто послушать и смотреть на экран вашего компьютера или телевизора, в зависимости от того, где вы сейчас эту презентацию смотрите. Ну, а, во-первых, мне хочется сказать, что наверняка многие из нас, те, кто сталкивался когда-либо с бизнесом, они искали ответы на все те вопросы, которые сейчас а, показаны на экране. И вот я просто хочу обратиться к нашему чату, который у нас сейчас идет справа от вас, и спросить, а, есть ли здесь люди, вот поставьте цифру 2, люди, которые когда-то задумывались о том, чтобы открыть свой собственный бизнес. А, люди, которые хотели его открыть, поставьте цифру 2. И вот просто ради интереса а, хочется узнать, а, есть ли здесь те, которые его открыли, Поставьте цифру 3, и если здесь те, которые его закрыли? Поставьте цифру 4, потому что статистика – это вещь жестокая, да? то есть она говорит о том, что практически 70% из тех людей, которые берут деньги в кредит, которые пытаются влезть в долю какого-то бизнеса, они не владеют достаточным количеством знаний. Они просто приходят, они считают, что у них, естественно, все будет получаться, ну, потому что миром, естественно, вертят оптимисты. Но статистика показывает, что в первый год ведения бизнеса большинство наших дел, да, то есть или большинство того, тех направлений, которые мы выбираем, они ну, или приказывают долго жить, да, то есть, или у нас просто это не получается, потому что мы проходим школу жизни. А вот в обычной школе, да и, наверное, вообще для тех, кто получает высшее образование, уже давным-давно стало понятно, что мы с вами учимся, и при этом нас не учат двум, наверное, самым важным вещам в жизни. Как зарабатывать деньги и как строить отношения. Но вторую часть «Как строить отношения» я сегодня упущу, потому что не являюсь экспертом в этом. Спасибо большое, за друзья, за обратную связь. Все-таки кто-то открывал, потом закрывал, все понятно. Так вот, друзья, давайте сегодня поговорим о деньгах. Давайте поговорим о том, как вообще можно зарабатывать в интернете и для чего нам возможность Easy бизнес-комьюнити. Для чего нам нужно входить сегодня в это сообщество? Почему э, можно строить бизнес и при этом общаться с людьми? Почему э, важно сегодня в первую очередь получить какие-то знания, а потом двигаться дальше? Да потому что это является фундаментом. И easy business community сегодня – это правда идея, меняющая мир. Потому что даже если вы не знаете, те слова, которые сейчас написаны на экране. То есть, если вы не успеваете следить за трендами в онлайн-образовании, если вы еще не знаете, что такое блокчейн, здесь вас этому научат. А ведь здесь соберутся не только лучшие спонсоры, не только лучшие наставники, те люди, которые заинтересованы в вашем развитии, но и профессионалы своего дела. На сегодняшний день э, сообщество Изи Бизи и один из м, главных э, людей нашего сообщества, Анатолий Иль, когда-то просто сказал, и вот эта фраза, она стала крылатой. «Я верю в то, что бизнес должен строиться легко». Друзья, сегодня э, деньги э, зарабатываются на идеи. Э, когда-то, когда создавалась социальная сеть Facebook Тогда, когда создавался Инстаграм, люди просто придумывали идеи. То есть им было важно войти в историю, им было важно создать какой-то продукт, который завтра будет нужен всему миру. И вот на мой взгляд, так же, как и на взгляд а, уже десятков тысяч людей, потому что чуть попозже мы поговорим о том, какое количество людей уже присоединились к нашему сообществу, а, мы поговорим об этом... И расскажем вам, как же это сделать, почему эту идею сегодня поддержали уже многие. Хочется сказать, что в первую очередь сообщество Изи Бизи объединило экспертов-практиков. Потому что в интернете сегодня найти можно огромное количество людей, которые говорят о том, что я чего-то уже добился, заработал первые 100 тысяч рублей, приходите мне. «Приходите ко мне, научу вас зарабатывать 100 тысяч». Кто сталкивался с такими горе-учителями? Поставьте цифру 5. Кто отдавал когда-то деньги за то, что, ну, по сути, этого не стоило? Ведь, опять-таки, покупая какие-то знания или покупая какие-то курсы в интернете, но ну, мы чаще всего даже по своей неграмотности сталкиваемся с какими-то вещами, которые… То есть мы вроде платим деньги за это, а получаем совершенно не то, что хотели. Да? То есть и вот этот сервис, он просто ну, не соответствует действительности. А сегодня послужной список или а, те, кто создали а, сообщество изи являются не просто теоретиками. Это не просто люди, которые в интернете что-то вещают и что-то рассказывают. Это люди, которые умеют создавать огромные организации. Это люди, которые умеют зарабатывать деньги. Но а согласитесь, если вы хотите зарабатывать деньги, я думаю, что вы не идете к соседу, который лежит. ну Он же должен где-то лежать, он же должен на диване том же закрывать дырку. Но он же должен какую-то делать полезную вещь в своей жизни. Я думаю, что вы не идете советоваться к нему. Я думаю, что для того, чтобы заработать миллион долларов, необходимо идти к тому человеку, который их заработал. Но вот тут почему-то получается несостыковка. Этому человеку не всегда выгодно вас этому обучить, потому что в традиционном бизнесе он создает себе конкурента. А вот представьте себе сообщество, где всем бы нам было бы выгодно работать вместе, обмениваться информацией, получать дивиденды и при этом, еще раз Учиться у профессионалов, учиться у тех людей, которые уже заработали не одну и не один, даже не один десяток тысяч долларов. Именно об этом я сейчас и говорю. Давайте вкратце а, я вам расскажу о трех, сейчас трех направлениях, которые развивает сообщество. А, первое – это образовательная платформа. Второе – это платформа Marketplace или интернет-магазин. Третье – это возможность для многих предпринимателей структурировать свой бизнес в рамках нашей площадки. Ведь эта функция позволит вам не нанимать огромное количество людей для того, чтобы они отвечали конкретно за организацию ваших вебинаров, вам не нужно будет нанимать личного бухгалтера и многое-многое другое. Но об этом мы поговорим чуть позже, потому что каждую из этих возможностей мы рассмотрим, и поговорим о ней в частности для начала я хочу сказать что сейчас изи бизнесе изи бизнес комьюнити это мощный стартап это то что запускается уже сейчас и в будущем будет постепенно претерпевать какие-то изменения друзья я думаю, что если вы когда-нибудь когда сравнивали или читали, поставьте, пожалуйста, цифру 7, кто читал историю того же Стива Джобса. Вспомните, с чего он начинал. Он начинал свой бизнес строить с гаража. И на тот момент, может быть, он еще не подозревал о том, что во что это вырастет. Да, то есть какое огромное, я не назову это предприятие, а каким огромным бизнесом станет его детище. Так вот, на тот момент он не задумывался о том, что у него что-то еще было не готово. Он говорил об идеях, а есть выражение, сейчас не помню, одного из философов, который когда-то сказал, что высокие люди говорят об идеях, средние говорят о делах. Ну, а низкие люди говорят о других людях. Так вот, если сейчас вы услышите ту идею, которую я вам хочу донести, то, возможно, завтра ваше будущее изменится. Потому что мы можем участвовать, мы можем смотреть и э, видеть, как в дальнейшем будет развиваться наше сообщество. Потому что сейчас мы находимся в самом начале нашего пути. И пусть сейчас наша площадка еще только наполняется инструментами, но у нас уже есть хорошие, готовые фишки, с которыми я сейчас с вами готов поделиться. Давайте вернемся к образовательной программе. Здесь создан целый институт, и здесь мы с вами сможем посещать и какие-то короткие курсы, здесь мы сможем посещать с вами постоянные какие-то вебинары, здесь у нас есть целая академия, здесь у нас есть мини-онлайн обучение, ну и, конечно же, еще раз, если вы хотите закрыть или достичь какой-то конкретной цели, то тоже это возможно получить здесь. Почему? Да потому что на сегодняшний день наша площадка наполнена таким количеством знаний, что ну, наверное может посоветовать так, такой сборник да, то есть или такое уникальное собрание сфер, в которых вы можете себя обучить и обучить свои семьи. честно, такого подобного в интернете я просто не знаю. Потому что, ну, во-первых, если вы хотите быть здоровым, а сегодня быть здоровым и богатым – это одно и то же. Потому что если вы зарабатываете деньги, а затем вкладываете их в свое здоровье, ну, друзья, вы же понимаете, что потом здоровье за деньги не покупается. Значит, нужно так же, как и честь беречь с молоду, так и здоровье, при этом зарабатывая деньги. Здесь вы сможете это сделать. Дальше. Возможно, вы хотите выстроить правильное отношения с детьми. Здесь тоже возможно этого достичь. Возможно, вы хотите увеличить свои результаты в бизнесе. И здесь тоже есть те люди, которые вам помогут в этом разобраться. Дальше. Опять мы видим какие-то новые слова, которые, возможно, мы не знаем. Может быть, здесь еще есть люди, которые не знают, что такое криптовалюта. Так вот они тоже могут прийти сюда и научиться этому. Потому что буквально в этот понедельник у нас проходило мероприятие с одним из профессионалов этого бизнеса. С человеком который занимается этим бизнесом не то чтобы с нуля, но он стоял у истоков. Так вот, насколько выгодно, насколько интересно учиться у вот таких людей? Более этого, есть еще куча других сфер, в которых вы можете разбираться. И если я сейчас буду озвучивать все, потому что здесь выбраны самые передовые и самые интересные. Ну и, конечно же, для вас, друзья, мы подготовили самых передовых спикеров. Это те люди, которые сегодня выступают на телевидении в различных шоу. Это люди, которые добились успеха а, в сетевом маркетинге и при этом а, достигнув огромных результатов, а, они сделали свои выводы, заработали целое состояние, и они готовы поделиться с нами. А, есть люди, которые, а, опять-таки, работая а, с нашей головой, с нашими мозгами, могут показать нам свои результаты и могут нас этому обучить. Возвращаясь к площадке обучения, можно говорить об этом очень много. Друзья, но я один раз просто вам посоветую попробовать, потому что в этот момент сегодня собрана огромная статистика, которая говорит о том, что у нас... Такое количество часов до да, обучения, что вы можете просто засесть да, здесь и каждый вечер чему-то обучаться снова, снова и снова. Давайте теперь поговорим немножечко о втором нашем направлении, о маркетплейсе. Что такое интернет-рынок? Что сегодня э, для каждого из нас интернет-магазин? Наверняка, ну поставьте цифры 8, если вы что-то заказываете себе оттуда. То есть если вы покупаете какие-то различные продукты, если вы э, хотя бы один раз им пользовались. Я думаю, что вы понимаете, что если вы что-то приобретаете там, э, вам возможно, кто-то сделал рекламу той или иной страничке, Вам, возможно, нужен сегодня этот товар. Но вопрос в том что вам за это никто не платит. И в нашем сообществе а, сегодня уже есть уникальные продукты, которые мы, естественно, представим вам в перспективе, которые можно приобрести уже сегодня, потому что а, здесь открывая, допустим, тот же концепт-концерт да, то есть открывая уникальную возможность приобретения билетов на концерты мировых звезд, это один из продуктов, который сегодня есть на площадке. Но их в дальнейшем будут десятки, их будут сотни. Так вот вы просто сможете, приобретая продукты на нашей площадке, зарабатывать на этом деньги. Друзья, если вам это интересно, но ну просто поставьте восклицательные знаки. Вы хотите зарабатывать на потреблении? Вы хотите, опять-таки, чтобы ваши партнеры, приходя сюда на площадку, они обучались, они приобретали какие-то продукты, и вы на этом зарабатывали. Ведь, по сути, опять-таки, мы каждый день ходим в магазины, мы каждый день интересуемся чем-то новым, что есть в интернете. Так вот здесь эта возможность есть. Опять-таки, сегодня мы начинаем строить глобальный рынок, который завтра будет приносить вам все новые и новые продукты. И э, я хочу сказать э, о том, что продукты сегодня делятся как минимум на два направления. Вот э, если вы сейчас поймете, опять-таки, идею, которую я скажу, то за этим будущее. Э, это перспектива. Огромное количество физических товаров, которые мы можем приобрести, да, конечно, они классные. Да, конечно, они интересные. Но дело в том, что все это требует обязательно каких-то складов, требует какое-то количество времени на доставку или еще что-то. А вот все продукты, которые сегодня существует в интернете, ведь сегодня в интернете покупаются специальные роботы для торговли. Сегодня а, в интернете покупаются, опять-таки, всевозможные курсы. Сегодня в интернете покупается огромное количество тех или иных услуг. Но а, наше сообщество, во-первых, предлагает эти услуги только у нас, а, предлагают их по эксклюзивным ценам. И самое важное, еще раз, эти услуги будут продаваться здесь, и на них можно будет заработать. Это ли не сюрприз, и это ли не важная фишка того, что мы можем получить здесь. Далее, друзья, давайте перейдем к тому, что еще есть в компании. Я сказал, что мы поговорим немножко с вами о бэк-офисе, да? то есть о том о продукте, который уже практически дорабатывается, но который будет полностью э, представлен для предпринимателей, э, представлен для людей, которые полностью смогут автоматизировать здесь свой бизнес. Потому что э, хотели ли вы или думали ли вы когда-нибудь о системе, которая бы позволяла вам э, строить бизнес внутри бизнеса? Ну вот представьте, вам необходимо сегодня провести какое-то экстренное совещание с вашей командой. Да, то есть Что для этого нужно? Для этого нужно использовать какой-то сервис. А вы сможете это использовать здесь, на площадке. Далее. Сможете ли вы вести полностью интерактивный календарь, который вам будет давать всевозможные напоминания. Здесь вы сможете ставить задачи, видеть их выполнение. Да, то есть здесь вы сможете хранить. То есть, по сути, это вот такой не просто ежедневник, да? то есть как мы привыкли с вами с листочками перелистывать, искать там что-то. Это хороший инструмент для того, чтобы вместить в него всю свою базу, для того, чтобы эту базу контролировать, для того, чтобы общаться с людьми, для того, чтобы проводить личные консультации. То есть… На сегодняшний день площадка Изи-Бизи позволит вам полностью стать профессионалами этого бизнеса. Почему? Потому что, опять-таки, продукт, основной продукт, который сейчас есть в сообществе, это база знаний, благодаря которой, еще раз, вы сможете научиться, благодаря которой ваши партнеры смогут получить те знания, которых, ну, правда, сегодня не дают в интернете. Потому что собрав элиту э, э, спикеров, собрав элиту тренеров и практиков, наше сообщество уже сделало определенную задачу. В дальнейшем, как я уже еще раз сказал, все это, вся эта команда, которая придет на этот продукт, она может зарабатывать на потреблении тех продуктов, которые появятся на маркетплейсе. Ну и самое важное, вы сможете автоматизировать ваш бизнес благодаря тому продукту, который сейчас вы видите на экране. Ну и, друзья, естественно, если то, что я сейчас сказал, кому-то еще непонятно, да, то есть может быть такое, потому что, ну, есть, естественно, статистика, да, которая говорит о том, что, друзья, а нужен ли этот продукт прямо сейчас? А какое количество людей готовы нас поддержать? Так вот вы просто посмотрите, что менее чем за год Эту идею услышали более 82 тысяч человек. На сегодняшний день о а, а сообществе изи-бизи знают, о а сообществе изи-бизи говорят. И завтра, это как определенный а, пример, не знаю, того же атомного взрыва, да, то есть а, или а, когда а, сейчас вы только слышите об этом от двух человек, завтра будете слышать о четырех, о восьми, о десяти мне хочется в первую очередь снять шляпу перед организаторами данного сообщества и сказать то, что они являются первопроходцами в этом. И мы с вами являемся первопроходцами в этом, потому что динамика роста говорит сама за себя. То есть у нас увеличивается количество курсов, у нас увеличивается количество вебинаров, у нас увеличивается количество партнеров. В ближайшее время, уже 7-8 апреля, состоится первый юбилей Easy Business Community в Турции, где соберутся лучшие из лучших, где каждый из нас сможет познакомиться, где каждый из нас сможет поделиться теми результатами и той информацией о том, кто как начинал этот бизнес. И сейчас, друзья, после трансформации этого бизнеса, мне хочется сказать еще пару слов о том, насколько это будет легко начинать его сейчас. Потому что сегодня наша платформа полностью готова, сегодня она уже сделана для того, чтобы вы смогли начать там свой бизнес и система, которую создало сообщество, ну я не знаю, если сказать, что она проста то опять-таки само сообщество в переводе на русский язык означает «бизнес легко». Да? И э, сейчас нет ничего проще, э, чем начать его и занять в семидневной неделе, потому что ну, я думаю, что все-таки два э, дня можно оставить э, выходных, но, тем не менее, в эти два дня мы, конечно же, делимся информацией со своими близкими, с друзьями, мы встречаемся с ними, но один день, конечно же, как минимум мы посвящаем семье. Но понедельник, вторник, среду и четверг мы встречаемся с вами ежедневно на планерках, мы встречаемся с вами ежедневно на лайфах, простите, каждый понедельник на лайфах, на основном нашем мероприятии, потому что там... Мы видим а, людей, которые а, постоянно говорят о своих успехах. Там мы сможем а, каждый, каждый понедельник практически мы видим Анатолия или который а, успевать за мыслью этого человека а, – это уже успе, половина успеха, потому что вы должны понимать а, то, что он говорит нам. И мы с вами должны просто двигаться в этом направлении. Поэтому те, кто еще не знает его и, может быть, не знает его лично, у нас есть с вами эта возможность познакомиться 7 и 8 апреля в Турции. Завтра мы с вами уже поговорим о бизнесе, потому что в среду в 20 часов по московскому времени мы будем проводить с вами рабочие встречи, и на них мы можем ответить, по сути, на все вопросы. Да, то есть, во-первых мы полностью э, расскажем там о системе бизнеса, потому что это важно. Потому что поставьте, пожалуйста, цифры 10. Кому было бы интересно зарабатывать вместе с нами? Есть и люди, которые есть, из почти 400 человек, которые сидят сейчас в этом импровизированном зале, люди, которым интересен заработок. Друзья, с 15 э, марта у нас изменился маркетинг. И... Вот когда создавался этот слайд, потому что, ну, лично, когда просто я его увидел, я понял, насколько просто зарабатывать в этом бизнесе. Потому что те люди, которые даже не знают, как можно зарабатывать в маркетинге, видя вот эти две картинки. Да? Видя то, что здесь можно зарабатывать на путешествиях Здесь можно, простите, на путешествия Здесь можно заработать себе хорошие часы Здесь можно пересесть на собственный автомобиль Здесь можно зарабатывать до 20% от рекомендаций личных, которых мы делали Вот представьте, смотрите, спросил, сколько человек пригласил каждый Все пишут 10, 10, 10, 10 Это каждому, представьте вот нужно пригласить 10 человек, и тогда даже с каждого из них вы получите по 20%. Друзья, ведь это интересно. Ведь это выгодно, потому что в жизни мы всегда делаем любую рекомендацию. Мы говорим о том, что э, сходи в кинотеатр, посмотри этот фильм, но нам никто за это не платит. Каждый день, тот или иной раз, э, что наши жены, что наши подруги делают рекламу тому или иному э, салону красоты, э, тому или иному заведению, где можно обучиться, здесь нам за это платят. Э, и здесь есть возможность того, что человек пришел, он может просто приобрести себе пробный пакет. Ну вот посмотрите, возможно, я вот просто стесняюсь спросить, есть ли в этом зале люди, у которых есть 18 долларов для того, чтобы попробовать? Ну, те, кто знают, почему я говорю «попробовать», да? потому что, еще раз, друзья, нет действия «попробовать». Если вы сейчас попробуете встать, ну как вы будете вставать? да? То есть вы будете вставать, пробовать вы не будете. Если вы хотите стартануть, можно бизнес начать и с 18, и с 68, и со 189 долларов. Но если вы хотите быть профессионалами, получить максимальное количество доходов, максимальное количество информации и инструментов, то VIP-пакеты для вас. Более подробно завтра мы будем с вами разбирать уровни доступа, более подробно завтра мы будем говорить с вами о заработке. И, конечно же, если у вас будут какие-то вопросы, то каждую среду вы можете их задать, и мы обязательно с вами их обсудим и поговорим о них. Друзья, я просил у вас ровно 25 минут для того, чтобы кратко дать вам информацию о том бизнесе, которым мы занимаемся. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, я вкратце, конечно, могу на них ответить. Но еще раз, всех приглашаю вас завтра на нашу информационную встречу, на воркшоп, который состоится также в 20 часов по московскому времени. И, конечно же, я благодарю вас за то, что эти полчаса вы были с нами. И, возможно, этот шанс, который вам дал сейчас тот человек, который скинул эту ссылку, или случай благодаря которому вы перешли по этой ссылке, попали на нашу трансляцию, он может изменить многое. Если сейчас вы примете правильное решение, то завтра вас день уже может начаться совершенно по-другому. Я всем вам желаю огромных успехов. Мы с вами увидимся уже завтра. Всего вам самого доброго, друзья. Спасибо большое. До следующих встреч и до свидания.